Здравствуйте, друзья и гости канала «Просто Оля». 14 октября – великий праздник Русской Православной Церкви «Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Девы Марии». Это не переходящая дата. Главный осенний праздник, история которого восходит к периоду, когда Византийская империя вела войну с арацинами. Преклонив колени, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к престолу, сняла покрывало и распростерла его над всеми молящимися в храме, защищая от врагов, видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в ее руках – блистал пуще лучей солнечных. Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, созерцал святой Андрей. Пресвятая Богородица своим явлением ободрила и утешила греков, собрав последние силы, они победили в битве с арацинами. Все священнослужители призывают в этот светлый день Щедро одаривать бедных, не скупиться на милостину и хорошее настроение. Как рассказывают люди, именно на покрову Пресвятой Богородицы чаще всего происходят чудеса исцеления, когда очень больные веряния буквально встают на ноги после искренней молитвы у священных реликвий и православных храмах. Спасибо, друзья, что были со мной. В день покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом. Да хранит вас Пресвятая Богородица!